Каждый день мы думаем о будущем. Совершаем сотни простых поступков. Принимаем сотни обычных решений. Находим время для важного. Мы не можем изменить настоящее, но своими поступками мы создаем будущее. Всероссийская перепись населения. Такой простой, но такой важный поступок. Теперь и в цифровом формате. Создаем будущее.